Почему все не так, как бывает в кино? Почему меня так угнетает оно, Одиночество признак глубокой доски? И я молчу, словно ночь у холодной реки, Мои очи туманные, как те облака, что затыли рассы. Слонные вечность века, мои руки ослабли, виднее пустота. Моим сердце пожар, в голове суета нас разделяет. Граница бытия, ты только дай координат, И я немедленно приду, и если ночью ты увидишь В небе падшую звезду, знает это я. знает это я. А -а -а. знает это я. Ведь был мгновение не так уж давно, и все было так, как бывает в кино. Ты всегда разделяла мой скромный досуг, И дарила тепло своих ласковых рук. Но июльская ночь укрыла следы, и с тех пор мои вплоть. завяли цветы, мы видны города, ты одна, я один. Я теряю контроль, и я невыносим. Нас разделяет границы бытия, Ты только дай координаты, Я немедленно приду, И если ночью ты увидишь в небе падшую звезду, знает это я. знает это я. Знай, это я. А -а -а. Знай, это я.